Друзья, всем привет! Скоро институт по дома будет проводить обучение. Называется оно «Курс строителя». Стоит 108 тысяч рублей. Будет проходить по времени 5 дней в Москве. У меня родилась такая идея разыграть одно место. Я сам готов оплатить вот эти вот 108 тысяч рублей. Вам нужно будет поучаствовать только в конкурсе. Я не знаю, как это назвать правильно. Ну, короче, задание еще пока не придумал. Но если эта тема для вас интересна, вот, напишите в комментариях, там, поставьте лайк и давайте попробуем провести такой конкурс. Если, если все будет хорошо, может быть, вообще каждый год будем разыгрывать что-то такое. В двух словах про этот курс. Я сам там учился. Институт пассивного дома дает офигенное знание, Таких знаний не дают ни в одном учреждении. Пять дней очень быстрое, очень качественное знание. Всем рекомендую, потому что эти знания реально выведут вас на другой уровень. Поэтому, если интересны вам такие конкурсы, то давайте посмотрим. Будет хорошая активность, значит проведем. Кому-то будет хороший подарок на Новый год. Все, всем пока.